Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу про источники питания, источники бесперебойного питания, а также разветвитель питания, который наиболее часто используется в системах видеонаблюдения. Начнем с простого. Источник питания 12 вольт, 2 ампера. Вилка и универсальный штекер питания. Описание, модель. в Коробочки. Руководство по эксплуатации. Выходное напряжение источника питания 12 вольт плюс-минус пол вольта. То есть от 11,5 до 12,5. Ток нагрузки до 2 ампер. Напряжение сети. Блок питания может работать, если в электросети, от 90 до 264 вольт. Данный блок питания имеет встроенную защиту на выходе. От короткого замыкания Если произойдет замыкание Отключаем, включаем заново и продолжаем работать Хорошее, простое, надежное решение Продолжим Следующий источник питания, про который мы расскажем Блок бесперебойного питания BBP50 ББП BBP ББП, как раз в названии Блок бесперебойного питания Паспорт, все очень подробно Коробочку я уберу сразу же Блок питания предназначен для установки внутри помещения. Данный источник питания предназначен для электропитания устройств и приборов напряжением 12 вольт. Источник питания имеет выходное напряжение в пределах 13,5-12,5 вольт. Ток нагрузки не более 5 ампер. Данный источник питания является бесперебойным и поддерживает установку одного аккумулятора емкостью 7 ампер. Вот так вот он открывается, предварительно мы винтика выкрутили. Расскажу про лампы индикации. Лампа-сеть, свидетельствует о наличии электросети 220 вольт. И лампа нагрузки. Источник питания. Здесь присутствуют клеммы, в паспорте подобно написано. Все достаточно просто, разобраться даже не специалисту. Клеммы под установку аккумулятора. Блок питания устанавливается вертикально, вот так вот. Аккумулятор приобретается дополнительно. Сейчас произведем подключение аккумулятора. Данный источник бесперебойного питания обеспечивает автоматическую защиту аккумулятора от глубокого разряда, он отключает нагрузку при снижении напряжения на аккумуляторе до 10,5 вольт. Как только аккумулятор разрядился, источник бесперебойного питания его отключит. Соответственно, выключится сам. Что можно подключить к данному источнику питания? 5-амперный источник питания способен питать до 7 камер, в случае, если к нему не подключен видеорегистратор. Если мы на один источник бесперебойного питания подключаем и видеорегистратор и камеры, то тогда рекомендую ограничиться не более тремя камерами и одним видеорегистратором. Тогда данная система сможет работать от одного аккумулятора приблизительно около часа после отключения электроэнергии. Это очень серьезный показатель в системах бесперебойного питания. Просто... Иногда заказчик желает, чтобы система работала 24 часа и более от источника бесперебойного питания. С данным аккумулятором, к сожалению, это невозможно. Таких аккумуляторов нужно будет около 20 штук, чтобы проработать 24 часа. Вот представьте себе размеры источника бесперебойного питания. Показатель 1 час в системах источников бесперебойного питания. Это очень хорошая цифра, очень серьезная. Немного хорошего. YouTube сегодня вручил нам свидетельство Академии Авторов. Это очень приятно. Спасибо большое. Так, продолжим про источники питания. Так, разветвитель питания. Разветвитель питания очень удобная вещь. К нему можно подключать некоторое количество камер. Разветвители у нас бывают и на 4 камеры, и на 8. Мы можем взять один источник питания. Вот таким вот образом соединить его. И на выходе получить 8 разъемов для подключения камер. Очень удобно, очень легко пользоваться. Самое главное, ничего не нужно собирать. Все готово. Источник питания предназначен для работы внутри помещений. Если вдруг вы пожелаете его поставить в неотапливаемом помещение или на улицу, необходимо использовать герметичные шкафы. А, вообще данный источник не предназначен для работы на улицах, но в общем-то в герметичном шкафу он будет работать. По источникам питания все, что я хотел, я рассказал. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш телеканал. Ставьте лайк. До скорой встречи, друзья.